Добрый день, дорогие друзья, и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать роспись миниатюрного магнитика. Мы, значит, на деревянной заготовке, которую уже прокрасили черным, выполним букет цветов достаточно крупных и в большом количестве. Значит, замалевочек мы уже просушили, промаслили и подтянили тут все достаточно темно и мелко, начинаем мы работу с прокладки этапа и прокладываем, набираем желтый цвет на кисть но не чистый желтый, а с добавкой красного, например кадмия, либо кроплака. И начинаем прокладывать пятилистники, и тюльпан работа мелкая требует сосредоточенности аккуратности в работе. А еще само дерево основа фактурная, не шлифованная, что дает различные отцветы и какую-то такую фактурную неудобную поверхность. Конечно лучше шкурить, если это дерево поверхность. Далее мы берем белый, практически чистый цвет, но с каким-то оттенком можно добавить зелени, краплака, желтого, синего, для того, чтобы в будущем еще использовать чистый белый в розе для обликовки. Нам нужно делать световую теневую часть на розе. Розочка будет такая немножко похожая в своем стиле на пиончик. То упрощенный вариант такой формат розы рисовать достаточно просто. Для миниатюрки он очень хорошо подходит. Стараемся сделать так, чтобы задние и боковые стороны розы были более темными. Разбираемся с бутончиком от розы. И набираем красочку синего цвета а именно ультрамарин смешиваем с небольшим количеством белого получится очень такой красивый небесный, небесно-голубого цвета синий и мы прокладываем пятилистники так чтобы серединка была темная я очень сильно затемнила Замалевок плюс в тенежке, используя краплаки, для того, чтобы была вот эта глубина особая. Разбираемся с бутончиками синего цвета и переходим на зеленый оттенок. Берем веридоночку, смешиваем с желтеньким и добавляем туда белого, титанового. В небольшом количестве, так как у нас идет этап прокладка, то есть листья должны быть темнее тябляковки. Прокладываем листики, если есть возможность, ставим Серединке, серединке, то есть отделяем центр в листе как правило это какие то самые крупные листья следующий этап у нас идет бликовка начинаем мы с желтого цвета, тюльпанчик берем чистый желтый, можно в него немножечко добавить даже белого либо белый можно добавить потом в конце, подсветляя самые светлые части, что мы и делаем, добавляем белого и подсветляем самые светлые части. далее мы набираем а, оттенок можно более розовый, можно более желтый кому как нравится смешивая с красным а, этот оттенок у нас будет для блика на пятилистниках красных подсветляем самую светлую часть те цветы которые под цветами э, со стороны тени действуем аккуратненько обратите внимание я взяла такой более розоватый оттенок на главный цветок передний до да, центровой его высветлила а другие цветы красные уже взяла немножко желтоватый оттенок тем самым они будут отличаться друг от друга по не только по тону, но и по цвету разбираемся, тоже подсветляем бутоны и теперь работаем над бликовкой розе значит розочку берем чисто белый цвет и подсветляем самый центр цветок этот у нас центровой поэтому он должен быть достаточно аккуратным и ярким Далее нам нужно подпликовать листики, выделяем в крупных листьях центр и чешелистники. Работа достаточно мелкая с листьями, можно было бы так с каждым листиком не заморачиваться в миниатюре. То есть можно делать проще, просто давая одним мазочком подсветку. Но мне захотелось сделать букет полным и насыщенным. меняем кисть на тонкую длинную либо короткую ворс и начинаем этап чертежки стебельки, подсветки центра листиков чертежка цветов краев листьев, серединки, все выполняется единовременно и как правило мы идем от светлого к темному То есть желтый цвет на кисти имеется, мы этим желтым сразу все, что желтое, прочерчиваем. Если белый, белый, если синий, все синее, красное, все красное. Даем всем цветам серединочки, чертежку. Чертежка выполняется в тех местах, где цветок либо лист потерялся, но не хотелось, чтобы он был потерян. Далее мы подписываем, если есть место для подписи, наш букет, очерчиваем края листьев красным цветом, так как мы изначально тенили края кроплаком. делаем привязку этап, если есть место, если она необходима. И мы закончили наш букет. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Мне очень важна обратная связь. Также есть в Инстаграме, тоже трансляции проводятся. Можете перейти и тоже подписаться через канал на ютубе. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!